Хотел поздравить вас сегодня с Новым Годом Ада. Почему? Потому что я предполагаю, что дальше ничего хорошего не будет. Знаете, я поговорил на днях с одним очень интересным человеком, он мне рассказал о том, что нас всех оцифрует, причем очень так быстро, категорично и очень качественно. И знаете, что самое интересное? То, что я, в принципе, давным-давно предполагал. Отсутствие наличных денег, бумажных. Есть предположение, что в ближайшие пару лет бумажных денег больше не останется. И... Вы же заметили то, что в ваших магазинах появились э, так называемые кассы, на оплаты через карточку. Ну, то есть ты приходишь, там сам сканируешь товар, кассы самообслуживания. Я думаю, каждый из вас прекрасно понимает, если немножко подумать, к чему это в последующем ведет. Сейчас 2, потом 4, потом 6, потом 8, потом все. Получится так, что если у тебя на карточке нет денег и ты пришел с наличными деньгами, то по факту ты как бы и Не сможешь расплатиться. Получается так, что человека загоняют в безбумажное такое своеобразное пространство и оставляет его в последующем принять то, что ему навязывает система. Я очень хотел бы подравить вас с Новым годом, пожелать вам, может быть, чего-то хорошего, но, знаете, на мой взгляд, ну и учитывая то, что я как таковой этот день и воспринимаю как праздник, я считаю, это все на все смена цифр на календаре. Для меня это что-то такое банальное, что-то такое унылое, что-то такое повседневное, что-то такое совершенно естественное. И зря люди воспринимают это как нечто такое значимое. Потому что когда я в магазин прихожу и вижу эти толпы очереди, я задаюсь вопросом, вы что, не ели никогда или что? У вас что вообще в голове, все в порядке? Смена цифр на календаре, но при этом вы хотите устроить праздник живота, вы хотите там <смех> <смех> потратить кучу денег, вы имбецилы. Но судя по всему, да, судя по всему, именно так и происходит. Не буду говорить сегодня о религии. Есть у меня, кстати говоря, очень большой накопился информационный момент по поводу религиозных моментов. Из пизьмуаза мой каламбурчик маленький в общем в принципе не хотел чтобы этот ролик был таким навязчивым да я поздравляю вас с новым годом своих подписчиков своих зрителей но знаете я поздравляю вас с новым годом ада я хочу обратить ваше внимание на то что следующий год будет намного сложнее предыдущего я просил бы вас подготовиться к этому, насколько это возможно. Я предполагаю, что занявшись каким-то натуральным хозяйством, ну, вот как я хочу это сделать и делаю, я предполагаю, что оно добавит лишних несколько лет натурального хозяйства, самообеспечения, многого другого, натурального обмена. Нет, оно, конечно, не спасет от системы, это факт. Это правда. Но может быть я успею, может быть мне этого хватит. У меня эта жизнь, она в принципе тоже ограничена. Поэтому, если говорить с точки зрения эгоизма, я, наверное, в первую очередь пытаюсь позабыть о себе, о своих близких, о тех, кого люблю. Ну а вы? Ну что ж, задавайте вопросы, а там посмотрим. Берегите себя. С Новым годом вас. Не знаю, может быть для кого-то из вас это является каким-то праздником. Ну что ж, не буду ломать этот стереотип. Тогда я пожелаю вам чего-то хорошего, чего-то доброго. Знаете, я очень сильно грущу по поводу того, что это не сбудется. Я в этом фактически уверен. Создать некоторые иллюзии, ну, говорить вам красивых слов, Ну, может быть, ладно, если вы хотите. Да будет так. Берегите себя. Пусть у вас в новом году будет ну, что-то прекрасное произойдет. Вы найдете какой-то я не знаю, капитал, блин, денег, заработаете. Будут живы, здоровы все ваши близкие. Но вы уже понимаете, что это иллюзия. Однако, я говорю, это исключительно от души. Более чем тысячи моим любимым подписчикам, зрителям. Которые, наверное, ждут от меня какое-то важное, исключительное слово. Да нет его. Каждое слово является исключительным. Я думаю, что стоит обращать внимание на каждое слово. Берегите себя. Я вас искренне уважаю и низко перед вами кланяюсь. Год, ну для меня этот год. Предыдущий, 21-й, был совсем неплохим. Я заработал денег, я общался с огромным количеством людей. может быть, даже на перспективу заработал огромное количество проектов. В общем, у меня, в принципе, все было относительно неплохо, я бы так сказал. Хорошо? Ну, я не знаю. Нет, вряд ли хорошо. Но неплохо. Довольно неплохо. Вот. Поэтому, в общем, берегите себя. Я вам что-нибудь в новом году сниму, а вы уж там решите, стоит на это обратить внимание или нет. Всего доброго, подписывайтесь, пишите свои комментарии, ну и не пропадайте. Знаете, я ведь ради вас все это делаю.